Всем привет, я Алина Фокс и добро пожаловать на мой канал. И это перезапуск моего канала. Почему? Да потому что. Чтоб ты даром не терял свое время, просто подпишись на мой канал, поставь меня на уведомления, обязательно поставь меня на уведомления. Будь добра, поставь. Ладно, окей. Ну, а если без всяких кривляк и тому подобное, просто я очень рада тому, что я начала снимать видео, потому что я так долго откладывала, и даже сегодня хотела отложить, но подумала, нет, я должна снять это видео, и я должна начать свое любимое дело, потому что, господи, я отсутствовала на своем канале очень-очень долго. И, наконец-таки, наступил этот день, когда выйдет Первое видео, как перезапуск моего канала. Наконец-то! И также я хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мой инстаграм, потому что там я буду в историях публиковать, когда будут выходить мои видео. И просто подпишитесь, потому что в инстаграме я веду некий блог, Раскрываю какие-то темы, просто пишу какие-то цитаты, советы и тому подобное. Надеюсь, что он будет просто интересно. Также там присутствует моя личная жизнь, я рассказываю, что у меня происходит, что я делаю и тому подобное. Я надеюсь, что он вам понравится и он будет для вас интересен. Подписывайся на канал, подписывайся на инстаграм. А на этом я, пожалуй, закончу свое видео. Не теряйте свое время. Пока, короче. А еще я вам желаю всего самого удачи, успехов, вообще все, все само сама сау са сау Ладно, все, пока.